Доброе утро, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики. Как я обещала сегодня, мы все так же разговариваем о чем, о том, как уйти от этих наших болезней, которые мы сами себе воспитали. В моем случае это, конечно, мигельень. Хотела сказать, сказать, была, но, к сожалению, не была, но просто я научилась с ней жить, с ней бороться. Вот. Все, кто ко мне присоединяется, может быть, кто-то, ну, у кого-то есть какие-то тоже опыт, э, опыт борьбы с разными болезнями. Вот, потому что медицина ⁇ это бизнес. Мы все понимаем, фармакология ⁇ это бизнес. Естественно, они будут вам э, предлагать таблетки, чтобы вы побольше мы покупали. Точно так же, как мы видим, выдумывают различные вирусы когда спокойно наши бабушки-дедушки, вот, больше, конечно, бабушки, чем дедушки, пользовались травками, очень много народных методов, вот, точно так же, как и вот эти наши приобретенные болезни, а мигрень это болезни большого города, это болезни того, что когда ты хочешь достичь чего-то и нервничаешь. Ну, понятно, что все болезни от нервов. Вот. Но, конечно, надо вести здоровый и активный способ жизни. Вот. То, что вот мне очень понравилось, я говорила, что мы будем... Я вам сейчас напишу «Доброе утро», чтобы видеть, кто есть. Присоединяйтесь, пожалуйста. Присоединяйтесь к моему чем-то. Пишите, кто там пришел. Кто меня видит? Может, мои друзья, с которыми я вчера переписывалась. Вы меня, конечно, увидите. Я вас только прочитаю. Но я буду очень рада, что вы ко мне присоединились. Очень хочется вас увидеть. Плохо, конечно, что мы все далеко. Кто-то там, кто-то здесь. Кого куда судьба забросила или кто захотел где устроиться. И, и, и сколько было желания. Вот, мне очень понравилось, я говорила, что я буду читать цитаты с этой книги. Книга мне очень понравилась, потому что она жизненная и действительно учить тому, как быть здоровым, без, э, написано без медикаментов, действительно без медикаментов. Вот, мне понравилось такое вот выславливание, выславливание э, то, чему, чему и я учила своего ребенка. Вот Сейчас взяла племянницу, к себе помогаю и тоже учу. Вот, конечно, надо, надо иметь его воли. И вот пишут, человек со слабой волей, любящий плотские радости, склонен к повторению, а не преодолению соблазна. Такое слабодушие, раз так хочу, значит так должно быть, может привести к пагубным последствиям. К безопасным удовольствиям можно отнести интеллектуальное блаженство, возникающее в частности при совершении какого-нибудь доброго дела во имя отдельного человека или общества в целом. Такая радость всегда положительно влияет на здоровье, являясь основной основой хорошего самочувствия. Общение с природой — это тоже хорошее самочувствие. Мы это все уже знаем. Вот. Но, значит, рассмотрим сегодня вот уже один тезис, и хочу о нем почитать. Мне очень понравилось, как описывается здесь это все. Больше овощей и фруктов, меньше сахара и мяса. То, к чему я стремлюсь, вот хочется, хочется от этого уйти. Но вот мужчины нас не поймут, женщин. Женщины могут спокойно обходиться без мяса, мужчины нет. Поэтому сколько раз я пыталась, конечно, уйти от этого, но мой муж этого не поддерживает. Поэтому, конечно, мясо приходится готовить, и деткам надо мясо. Вот. А если кто может уйти и спокойно жить без мяса, я хочу вот к этому прийти. Посмотрим. Значит, вот тот лозунг «Больше зелени, овощей и фруктов, а меньше сахара и мяса» он говорит сам за себя. Последние две мировые войны дали людям повод для раздумий и интересных выводов. В то время из рациона был, были исключены прежде всего мясные продукты, жиры, яйца, а употреблять преимущественно черный хлеб, хлеб и овощи в основном употреблялись. В результате значительно уменьшился процент таких заболеваний, как воспаление аппенди, аппендикса, диабет, ревматизм, артриты и другое. Даже больных раков стало значительно меньше. И наоборот, когда столы снова стали заставляться мясными деликатесами, больных раков стало намного больше. Поэтому неудивительно, что после период ученые начали анализировать подобные явления. Мы сами знаем, что наши дедушки, бабушки, вот прожили довольно длительный период. Именно мои прожили около 90 лет. Не около, бабушка 88. Дедушка был ранен на войне, поэтому меньше прожил. Но вот, вот, как мы говорим, да, много людей умирало от голода. Голод это очень страшно. Но то, что э, они э, убирали, и мяса этого не было. Вот именно люди вот увидели, ученые стали анализировать, и поэтому и появилось такое явление, когда говорят больше овощей и фруктов, но меньше сахара и мяса. В частности, известный детский врач Хинхиде доказал, что человек может хорошо себя чувствовать, не употребляя мяса и большого количества жиров. Люди, участвующие в таком эксперименте, Могли без труда выполнять тяжелую работу, и при этом они не только не похудели, но даже прибавляли весе. Наблюдалось также повышение их интеллектуальных возможностей и значительная умственная работоспособность, острая память, быстрая реакция и тому подобное. Однако многие люди относятся к растительным блюдям, блюдам с предельной осторожностью. Они считают, что этот вид питания не обеспечивает организм необходимой энергией, не дает ему достаточно сил для выполнения тяжелого физического труда. В августе 1974 был проведен специальный эксперимент. На марш вышли 11 приверженцев традиционной, широко, широко распространенной системы питания и 11 сторонников вегетарианской диеты. Они должны были пройти 500 километров от Гетербурга до Стагвольма. Вегетарианцы преодолели этот путь за определенное время без явных признаков усталости. А первая группа, наоборот, была не в состоянии поддерживать темп. Вегетарианцы оказались более выносливыми, к атмосферным изменениям, чем представители традиционной системы питания. Необходимо отметить тот факт, что многие выдающиеся люди были вегетарианцами: Пифагор, Сократ, Платон, Плутар, Авити, Леонардо да Винчи, Мильтон, Шелли, Шопенгаугер, Вагнер, Лев Толстой и многие другие противники вегетарианства утверждают. Будто желудочно-кишечный тракт человека создан для принятия смешанной пищи. Однако большинство ученых склонны признать, что зубы человека приспособлены к употреблению растительной пищи, такой как овощи, фрукты, ягоды, орехи, корнеплоды, листья, семена и тому подобное. Приведем высказывание знаменитого английского анатома и антрополога Артура Кейта. Желудочно-кишечный тракт человека создан для принятия растительной пищи. На это, как вы... На это указывает как весь этот тракт, так и толстый кишечник в особенности. Если вы будете питаться в основном растительными блюдами, запоры, которые являются бичом современного человека, исчезнут сами собой. Ну, очень многие люди рассуждают, и сколько жизнь, наверное, есть только, и рассуждают, что надо кушать, как надо кушать. То, что побольше надо есть растительной пищи, это мы все убедились. Мы убедились на своем опыте. Вот. Тоже очень интересно, я хочу прочитать. Человеческий организм не способен полностью перерабатывать пищу, все, э, все, э, все составляющие клетчатки. Однако природа нашла гениальный выход из такой ситуации, чтобы добыть из клетчатки, содержащиеся в ней витамины, белки, жиры, углеводы. Она мобилизовала целую армию ферментальных бактерий. То есть... Э, Бактерии, которые полезны, и человек заключил с ними соглашение. Подобные симбиозы встречаются в природе повсюду. Ну вот, что пишет эта книга. Растительная пища в толстом кишечнике смешивает ферментальные бактерии с пищей животного происхождения, а также с бактериями гниения. Здоровье человека в значительной степени зависит от того, преобладают ли в кишечнике человека бактерии ферментарные или же гнилостные. А последнее размножается при употреблении мяса, рыбы и яиц. Вот яйцо, которое пролежало 2-3 недели, содержит в себе 3 миллиона гнилостных бактерий. Представляете, что творится? Ужас один! Ну, есть кто-нибудь со мной здесь или нет? Друзья, отвечайте мне. Кто-нибудь присоединился? Так, ну, будем ждать. Я надеюсь, что все-таки мои нижние колбуканы ко мне присоединиться. Я все-таки хотела видеть Танюшку Морозову. Нет, все писали, что будут. Наверное, еще спят. Да, хорошо, да, ребята, я все-таки ищу, вот мне нужен коллектив для того, чтобы, я вообще приверженец активного образа жизни, поэтому, конечно, ищу коллектив и ищу, кто бы меня поддержал, кем мы будем вместе, ну, не бегать, я не скажу, что бегать, да, бегать я люблю, вот, ну, ходить, ездить на велосипедах, вот, у нас прекрасная набережная, там можно и побегать, и походить. Вот. Но главное это делать регулярно и каждый день. Так, Смотрим, что мне еще нравилось в этой книге. Безусловно, организму необходимо определенное количество высококачественного белка, но лишь столько, сколько необходимо для обновления клеток. В случае потребления большого количества белков в крови обнаруживается избыток аминокислот, то есть растворенных белков, что иногда бывает токсично. Аминокислоты, поступившие в организм, раздражают нервную систему, возбуждают мышцы. Таким образом они становятся кнутом для нервов и мускулов. Постоянное применение этого кнута в начальной фазе способствует усиленному выделению энергии, которая, однако, не может выделяться бесконечно. Эффектом такого форсирования является общее ослабление организма и плохое самочувствие. Вывод напрашивается сам. Чрезмерное употребление, чрезмерное количество животного белка вредно для здоровья. Придерживаясь разумной диеты и дополнив ее молоком, маслом, творогом, медом, получаем идеальное питание. Суточная потребность взрослого человека в белках составляет около 50-60 грамм. Этот белок можно получать из молока и молочных продуктов. Правильно подобранное меню должно содержать в себе помимо овощей и фруктов определенное количество животного белка. Зеленые листья также содержат высококачественный белок, великолепно усваиваемый организмом. Жиры играют важную роль в процессе усвоения организма в некоторых витаминов. Однако дневная норма жиров не должна превышать 30-50 грамм. Нужно также заботиться о равновесии кислотно-щелочного баланса в организме. Как этого достичь? Употребляя мучные продукты, кашу, хлеб или мясо, яйца, твердый сыр – это окисляющие продукты. Желательно уравновесить их щелочными щелочи щелочеобразующими продуктами, это овощи, фрукты в соотношении 1 к 3. В пользу овощей, например, на 100 грамм кислотообразующих продуктов, э, данная книга советует принять 300 грамм овощей или фруктов. Придерживаясь такого правила, мы не будем страдать от запоров, также от чрезмерной кислотности, которая является первым сигналом расхода расстройства здоровья. Правильный подбор потребляемых продуктов решающим образом влияет на правильное функционирование всех органов. Врачи-последователи естественной медицины давно обратили внимание на тот факт, что некоторые продукты питания гармонируют между собой, а другие наоборот тормозят процесс пищеварения. Нельзя соединять сырые овощи с молоком, Кислые фрукты с хлебом или кашей, свежие фрукты с овощами. Соединение сладкого молока с сырыми овощами способствует торможению процесса пищеварения. В этом легко убедиться на собственном опыте. Ну, наверное, ни один из нас уже убеждался на этом. Прекрасно между собой гармонируют свежие фрукты с простоквашей. Самой полезной является одно-двухдневная простокваша. Фрукты должны быть зрелыми, несозрелые фрукты и перекисшее молоко могут вызвать язву желудку. желудка. Хорошо сочетается с простоквашей черный хлеб с маслом и творогом. Без молока, богатого минеральными солями и витаминами, не может быть проведена реформа питания. В последнее время возросло потребление молока как на производстве, так и дома. Разветвленная сеть молочных магазинов предлагает широкий ассортимент молочных продуктов. Литр молока э, стоит довольно недорого. Да, может быть. Ну, в принципе, если сравнить со всеми остальными, то, наверное, молоко можно и пить. Да, не будете же сидеть на банклее, правильно или Давайте поговорим еще о... А, щелочность молока, фруктов и овощей поддерживает равновесие, необходимое для нейтрализации кислых остатков, образовавшихся в организме в результате сгорания различного рода углеводов. Это зерновая культуры. Организм человека не приспособен к питанию исключительно фруктами и кашами. А вот крыса, наоборот, может питаться только зерном. Благодаря своей способности своего организма витам вырабатывать витамин С. Ее органы пищеварения нейтрализуют кислые продукты обмена веса, может благополучно жить, питаясь просто однообразной пищей. Мы этого не можем, нам надо получать все наши витамины извне. Ежедневное потребление сахара по 50 грамм на одного человека – это очень большая угроза для здоровья. Сахар вытесняет другие питательные вещества, а также поглощает большое количество витамина В в процессе обмена веществ. Витамин В содержится в сравнительно большом количестве в ржаном хлебе, хотя во многих семьях именно этим хлебом незаслуженно пренебрегают. Таким образом, напрашивается вывод. Наступило время уничтожить причины недомогания. Однако в этом направлении ничего не предпринимается. Вот. Значит, обязательно ли употреблять мясо? Вот мы долго об этом говорили, и в конце концов мы поняли, что мясо можно не употреблять. Но, тем не менее, это вопрос вызывает очень много споров. Мясо – высококачественный белок животного происхождения. Оно дает силу, утверждает общественное мнение. Друзья, мы поговорим с вами завтра о мясе и о хлебе будущего. Приходите на мои трансляции. Мне было очень приятно с вами почитать и сама многое узнала. И, и вам рассказала, пишите, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Я вас люблю. Пока-пока.